Друзья, ну вот я позанимался с петлей Глисона. Это, конечно, невероятное ощущение, когда у тебя вытягивается голова и где-то в грудном отделе ты прямо в полной тишине чувствуешь этот микрошок, шок, шок. И вот настолько отпускает боль вот здесь. Вот, вроде бы занимаешься, да, и протягиваешь там позвоночник, а вот грудной отдел достать не можешь. И петля Грисона она выполняет свою функцию вот это на все 150%. Это я вам говорю, как знающий разные варианты петель Грисона. Поэтому я рекомендую. И 3000 это вообще недорого за то состояние, которое я сейчас испытываю. Прямо грудной отдел как будто он вот микро-микро.